Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня я расскажу вам о достаточно интересной сборке компьютера за 150 тысяч рублей, в очень ограниченных условиях. И ключевая фраза тут – очень ограниченные условия. Поэтому данную сборку не нужно воспринимать как инструкцию к действию, ее лучше воспринимать как вариант обхода айсбергов на Титанике. Но пока я буду вести свой рассказ, вы сможете увидеть определенные этапы сборки, чтобы вам было не так скучно. Итак, обратился ко мне один заказчик, который живет еще дальше от цивилизации, чем я, с просьбой собрать компьютер с бюджетом в 150 тысяч. Вот только возможностей, как обычно, заказать все нужное заранее, где-нибудь в компьютер Universe по нормальным ценам и с нормальным ассортиментом, у нас, к сожалению, не было. Заказчик приезжает через пару дней в Хабаровск, а значит, нужно собирать из того, что есть в магазинах города. Но если описать мой город Хабаровск, то тут только ДНС и технополь, с одинаковым ассортиментом и почти одинаковыми ценами. Поэтому прошу не удивляться тем комплектующим, которые были выбраны, ибо альтернатив-то в принципе и не было. Давайте быстро пробежимся по тому, что удалось купить за 150 тысяч в моем городе. Итак, перво-наперво это материнская плата. Я выбрал S-Rock Z370 Fatality. Да, дорогая. Да, одна из лучших на Z370. С неплохим, в принципе, питанием. Тут 5 фаз с удвоителями для процессора. И еще, по-моему, 2 фазы для видеоядра. Решил взять ее по простой причине, остальное, что есть из хорошего, это были платы Asus, а у них, как я уже усвоил на собственном примере, хреново с калибровкой LLC, и напряжение скачет как чертов кенгуру. Не хотелось бы, чтобы заказчик в будущем решил разогнать процессор и трахал себе мозг так же, как это и делал я. Да и тем более, что скоро выходят процессоры с 8 ядрами и 16 потоками для сокета 1151 версия 2, поэтому взять плату с хорошей питанием для будущего апгрейда как по мне решение неплохое Процессор связки был выбран 8700K, и я думаю, выбор на текущий момент понятен. Лучшего на базе сокета 1151 версия 2 пока нету, так что ждем рефреша Coffee Lake'а. Брать Ryzen не было смысла, ибо компьютер в первую очередь собирался для игр, ну а сокет 2066 не брался по той причине, что на нем имеет смысл собирать компьютер с процессором не ниже 8-ядерного 7820, который в моем городе стоит порядка 43 тысяч, и в бюджет с ним мы точно бы не уложились. Что до оперативной памяти, то это был HyperX Predator. Выбор также был продиктован ситуацией, а именно двумя факторами. Во-первых, нужна была память с высокой частотой в профиле XMP, ибо времени на ручной разгон и проверку разгона тестами на стабильность, к сожалению, у меня не было. Но, во-вторых, с учетом первого условия, вариантов такой памяти в Хабаровске было лишь два. Это Corsair Vengeance или Kingston Predator. Ибо я уже работал с памятью от HyperX на базе Хьюникса, то я решил, что лучше уж выбрать ее, а в принципе решение мне кажется не самое плохое, хотя и достаточно дорогое. Выбор кулера был также продиктован обстоятельствами. Во-первых, у памяти очень высокие радиаторы, во-вторых, у процессора не самая низкая TDP. Я решил остановиться на Noctua NHU12S, ибо кулер подходил идеально. Во-первых, он имеет небольшие габариты и не перекрывает слоты оперативной памяти от слова вообще. Соответственно, конфликта с оперативкой никакого не будет. Но, во-вторых, он имеет 140 TDP, что почти в полтора раза выше, чем то, что нужно для 8700 без разгона. Для небольшого разгона также будет достаточно, но как я уже показывал в своих тестах, толку от разгона 8700 на текущий момент не так-то уж и много. Он и так спокойно тянет все движки игр, да и времени на разгоны тесты на стабильность у меня опять-таки не было. Все это поэтому остается на будущее заказчика, захочет разогнать, не хватит ему, скажем так, производительности неразогнанного процессора, все он в принципе это сможет сделать. Сразу оговорюсь, почему не брал водянку, по двум причинам нам, ибо в нашем городе это дорого, и из выбора были в основном только корсары и дипкулы. Ни то, ни другое ставить у меня желания не было, ибо дипкулы не самые надежные, а корсары они самые, скажем так, тихие, им нужно менять обычно вентиляторы, да и также с надежностью порой проблемы. Что же до накопителей, то здесь был выбран SSD от Samsung 960 EVO на 512 гигабайт под систему программы и нужные игры. И в связку к нему был выбран достаточно шустрый жесткий диск от Seagate, это Iron Wolf на 1 ТБ. Думаю, что также, в принципе, очень даже неплохое решение. Ну и, наконец, блок питания, то, с чем вообще не везло... А пришлось взять Corsair RM650X на базе начинки CWT. Честно говоря, я бы никогда не остановил свой выбор на данном блоке питания, ибо он достаточно дорогой. Нет, он нормальный по качеству, но дорогой. Только вот альтернатив на данный момент у меня не было. Хотелось взять BP мощностью достаточной для любого апгрейда в будущем, то есть, чтобы, например, поставить вторую карту, или поменять платформу на 2066, например, если такое потребуется. Поэтому я решил, что нужно брать минимум где-то ват 600. Ну а проблема была в том, что сессоники нужной мощности стоили дорого и были под заказ, а из альтернатив ничего толкового-то и не было, в лучшем случае блок питания другого бренда на базе все той же начинки CWT, например от Deepcool, но как вы понимаете, ставить Deepcool в компьютер за 150 тысяч мне как-то было не камильфо. Что до видеокарты, то тут вообще было смешно, в городе были лишь три карты 1080Ti в наличии вот чтобы забрать прямо сейчас. Поэтому на время сборки пришлось поставить мою 1070Ti и лишь на следующий день удалось купить 1080Ti от Ауруса, и то ее пришлось заказывать заранее. Я думаю достойный выбор из тех нескольких вариантов, что были в наличии, поэтому здесь останавливаться мы не будем. Ну и напоследок в качестве корпуса был выбран BeQuiet Base 600, очень даже тихий, ибо везде стоит шумоизоляция с огромным местом под провода за задней крышкой, то есть собирать было удобно. Также у него удобная передняя панель с регулировкой оборотов вентиляторов. Два предустановленных вентилятора. И в принципе после сборки я скажу вам, что качество корпуса также было на высоте. То есть ничего не люфтит, все очень качественно, жестко, твердо и так далее. Хотя честно скажу, что хотелось взять Корсарка Bit 400 или скажем Fractal Design Defiance C. Но их в наличии тупо не было. Поэтому опять-таки выбор был продиктован тем, что есть на рынке. Вот какая-то такая сборка получилась, а тестов не ждите, их не будет, потому что тупо некогда было их делать, да и в принципе дело это самое глупое. Вы можете забить процессор видеокарту в поиске YouTube и посмотреть сколько они выдают FPS в тех или иных играх. Конечно, не оптимальная сборка, есть кое-где переплата. Поэтому, ребята, данная сборка, она подтверждает одну интересную вещь. Наш выбор – это не всегда то, что нам хочется. Порой приходится чем-то жертвовать или брать не совсем то, что хотелось. А просто потому, что такие условия сборки. Либо нету выбора, либо нету времени. Вот так вот можно описать данную сборку. А на этом у меня все, дорогие друзья. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы поняли ту идею и ту суть, которую я пытался передать данным видео. О том, что не всегда наш выбор объясняется нашими хотелками. Порой нам диктует что-то условие. А если видео вам понравилось, было для вас информативным и полезным, то не поленитесь нажать на лайк, подписаться на канал и также поделиться им с друзьями. Быть может для них это будет также интересно и познавательно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.